Здравствуйте, с вами Елена Феоктистова, ваш юрист и личный финансовый консультант. Придя в магазин и увидя акцию «Вы начинаете скупать все впрок?» Вам кажется, что вы так сэкономите? Давайте сегодня поговорим, о а все-таки запасы впрок по акции – это польза или вред для нашего бюджета? В первую очередь, вы должны понимать, получив зарплату, о том, что деньги у вас исчерпаемы. И, конечно, вам с этой зарплаты нужно отложить и на отпуск, и на покупку одежды, и на какие-то долгосрочные желанные цели. Безусловно, нужно порадовать себя в течение месяца. И вот придя в магазин и видя порошок в стиральной на распродаже, купив стратегический запас стирального порошка или круп, или макарон, мы с вами, конечно, заполним полки в комнате или на кухне. Но мы не сможем отложить нужную сумму для достижения нашей финансовой цели. Ведь для того, чтобы достичь той или иной финансовой цели, откладывать нужно регулярно. А если вы потратите чуть больше денег на покупку бытовой химии или на покупку продуктов, у вас получится меньше отложить или не получится вовсе. Поэтому лучше впрок не затариваться, а расходовать деньги строго по бюджету. Так вы сможете достигать своих финансовых целей и, конечно же, получать удовольствие от жизни в течение месяца. Помните, деньги есть всегда, и главное разумно ими управлять.